Подарок лошадь, хочу бы и нет. А хотя, давайте это будет дом. Да, дом. Еее! Мы наконец таки это достроили почти. Кузнечий. Кузнечий. Станок. Станок какой-то. Всем привет, вы на канале Нигем, мы сегодня играем в Майнкрафт. Да знаете, что мы будем строить? Мы сегодня будем строить подарок. Не знаю, просто подарок. Не ни дом, ничего, просто подарок огромный, но не маленький. Ну и короче, мы будем делать подарок. Блин, тупо сказал. Ну ладно, мы будем делать подарок и все. Приступаем к работе. Сорок, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать. Один, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ой. Один, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. И я ночью. Удалива трою. Не поняли. Ну и красотой. Ну, и дождь. Найдовка здесь. Сейчас я буду все правильно, конечно, говорить, но чуть-чуть побыстрее, чтобы вы так долго не смотрели, как я парень. Ладно, начинается. так так так, так. делаем ра два три 4, пять шесть семь восемь девять десять 11, двенадцать Опа, перебои потом идет так потом идет так один два три 4, 5, пять, пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать а ладно после -а здесь -а одиннадцать будем ночь. так сейчас тут вы, высоту делаем ра два три 4, 5, шесть. 6. 6 будет. Давайте. Блин, зачем мне эти красные точки? Заходи, да, хотя надо будет. Хотя, нет, мне не нужны. Не нужны они тут не старуем. Две до шести. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И, и здесь тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь это аккуратно вот так застраиваю. Вот так. Так. А, внутри будет подарок лошадь. Хочу бы и нет. Вс, оно вышло уже. Здесь мы вот так делаем. Я думаю, наверное, на, на войде сидеть. Ну ладно, пусть. пусть такой будет. Без земли. Стака очень. Эх. Иди. И убить. Так. Эп. Так. Ну, и здесь также. Так. так. Вот, не уже, проломаю. лишний блок какой-нибудь. Ну так, короче, здесь будем застраивать. Внутри ничего не будет. А, давайте какие мы тишины, ну, нафига понял это очень взрослый подарок будет. Типа... Ух, наконец-таки я это сделал. Оставайся стенки и потолок делать А хотя, давайте это будет дом. Да, дом. Без окон такой, без дверей. А хотя, да, давайте двери сделаем. Принял-ка, что тут нету дверки никакой. Хм. Я знаю, где можно дверку сделать. Берём. Хотя нет. Вот так. И мы можем взять. Так. Блин, да, надоело мне это уже. Дело. Так. Вот так я еще попробую. Сегодня это. Попробую, если я долго не буду записывать. Попробую снять, как я делала, цветок, только обычный уже. А хотя бы и тоже дома. -то. Вот так вот делаем. Еще чуть-чуть. Да, блин. Бля. И вот так вот. И так концов. Вот последняя полоска здесь. Потом потолок надо будет заделать. С потолком мы уже чуть-чуть. И доделаем. Так эти ломаем уголки. сейчас увидите для чего? Чтобы это, типа такой бантик был. Так. Такой маленький здесь. Дверь такая маленькая будет стоять видите что-то у меня у Майнкрафта, по-моему. Ой, отключился звук. Подойдите, включу. Вот, Как Подождите. Что-то нифига не слышу. Хм. Вы, наверное, меня слышите или нет? Но я не пойму, почему у меня такой-то такой тупой телевизор, на котором я играю. Понял. Я скоро этот дом сломаю, мне он не нравится уже. Просто, во-первых, почему у меня все так тупит, я не пойму. Во-вторых, почему у меня на телевизоре никак не включается этот звук. Так. Блин, уже ночь становится. Сейчас мы тут поправим ночь. Блин! Вот, короче, вот так и сделано. Теперь, ха, делаем мутро. Как я уже замотался с этим. Так, тут такие делаем. Нет, дождь еще пошел. Так, делаем. Я не знаю, вы, меня слышно вам или нет. Мне все равно. Да блин. Так. Теперь можно вот так вот тут делать эту. Вот да, блин, как же это сделать-то? Не пойму тяжело так вот здесь так делаем где делаем так так вот так ой блин что это с дальше вот так так, так, ну и так вот, я не знаю, как эти вот бантики вот делать так, ну типа что-то такого, дальше эти уголки ведем к этой штуке моей, к этому непонятному подарку. И потом здесь все надо будет застроить. И вот так вот делаем. Да. Так. И вот так. Делаем. И так до конца против. Потом застроим все эти золотой спуты. Вот я Фух, последняя осталась. Я вот тут застраивала наконец-то. Придется только вот там сделать. Да, опять. Ну и так. Вот так полностью дверь. Вот так вот полностью теперь вот это вот почистили, фух, огромный дом пипец. Вот так вот, ну, почти, еее, а, блин, блин, и давай, блин, вот так вот, еее, мы наконец-таки это достроили почти. Вот так вот делаем. Ну, давай. Я же говорила, что будет дом. Значит, дом. Так, это что вообще? КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ СТОЛ Зачем это интересно? СТОЛ УЧНИКА УЧНИКА СТОЛУЧНИКА Какого-то. Посмотрим, что это и штуки такие. Это чили, кудничий, станок, станок какой-то ты ч. -то. Тоже посмотрим. Т, Теперь еще и кровать надо. Давайте, например синенькое делаем И желтенькое будет. Пипец, тут даже в пахе он нужен, конечно. А ага, на последнее место. Вот так вот, так вот так. А, тут, блин, миллион хватило. Самое главное, что я Так, все. И здесь, и здесь сундуки. Войди. Это не взрывающий. Бой, шой, сундук. Это обычный сундук. Я знаю, какие тут есть сундуки. Mm -hmm. Эту штуку, что она делает? Интересно. А, нет, Ладно, проверим. пячка. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, Делали. Так вот это вот что и вот это. Ну и здесь такое а маленькие сундуки. Так, все открываются эти ну, секретные сундучок сделать. М -м -м, интересно, смогу там спать? Вот здесь еще. нет Так. Нет, вот этот вот штуку. Это дерево рубилка и что это? М Проверим, надо на не спать. На тех-то, конечно, можно. О, блин! Выключу креатив, наоборот, вместо выключу эту. Да нет, чат не надо. И, блин. Что такое, я не пойму. Почему я не туда нажимаю сегодня? Вот. Вот так вот. Ну мы поспать, да. Это а то работает. Так что здесь можно не двойную кровать делать. Ну и здесь все эти штуки. Блин. Иди, где кровати можно поспать. О, на этом чубуке нельзя спать. А нет, можно. Кровать слишком далеко. Угу. Сопать можно легко ночью Ну конечно, только ночью -то, видите, тут, Так ты есть видеть Тут только приходишь, у тебя там кровать стоит Э Ну я думаю Это пока можно вот этот суд Был положить А, понятно ну, Вот этот положил Это тут будут Ненужные вещи валяться Так не знаю, лаву возьмем на всякий случай. Четыре стучки. Так. И воды четыре стучки. Сюда. Так. ё почему у меня еще вот этот вот отходит не туда, куда надо? Так. Где будет только изумруды много. И вот тут. Блин. А у магики Одни а у магики. Так. Ну и я сундук, буду Раз, два. Из изумрудиков туда Раз, два. Этих раз, два. Этих раз, два. Слышь, слитки. Ой, слитки. Да блин, мне нужны мне эти баночки. С медом. Я могу сам сейчас там набрать. У меня есть. Вот так вот. Ну и вот так вот. Теперь всякая еды. Олеб, например, возьмем. Теперь возьмем печенюшки. А блин, забыл, что здесь уже переполнено. Так вот. Ударенное, мне нужно. Не обычно, я ее сам могу пожарить. Так, так, так. Ну, услугу не надо. Так. Сена на всякий случай. Мало чего может случиться. Конечно, сена нужно всегда. Блин. Так. Что больше надо сена, чтобы потом шохлеп. Картофель можно еще сожрать. И необходимо есть и иколку и картофель. Вот эта вот морковка. Вот это вот яблочки. Давай ты побольше этих яблочек. Так, это еще можем сюда. Так, есть. Теперь здесь берем. Арбузики Вот такие вот арбузики Кусочки Тыквы ну, надо нам Чтобы пугать людишек Надо нам Где остальные маски Надо тоже взять Так, мы ну, будем давай, давай. Э, возьмем Давайте, Калипера, Зомби, Стива, вот две, блядь. скелетона и Эндер блин, мне это не нужно, вот две я тут, арбузики, тыква, маски, конечно, маска и тыквы, там еще что-то одно поместится, интересно, ну, давай там поместится еще в фахе, на всякий случай. Теперь второе будем заполнять. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Кровати не нужно, блин. Прочай мне вышел. Вот. Подижончик. Надо. По две тоже будем брать. Так. И здесь тоже. По две. Ой, что в я забыл по две взять. Давай сюда топор. Офигачил алмазный это все сюда ложим второй топор надо еще два залеженных, два каменных теперь берем меч два каменных, два залеженных потом два алмазных так. теперь берем два алмазных меча и так сразу положим Возьму кирки, железные, золотые, алмазные, и вот так, ну и вот так ещё. И еще одну кирку алмазную, Ну, сами они мощные. Лопату залезную. одну. И две мотыги, одна золотая, такая. Хм, я думаю нормально пока. Дальше будет вот это вот штуки, я забыл, как их называют. И три этих. Тоже я забыл, как их называется. Вот ну и вот эти вот обязательно нужно взять. Ну, одни стейки вот эти вот с курочкой возьму. Жарим Запомним сейчас этот сундук, и все. Еще три висички. Так, ну блин, давайте и... Что нужно еще? Эти вот. Опа. Вот что. Все. Это да, вроде здесь все. Здесь все. И здесь все. Ах, ладно, закончим на этот Дождик. Прикольненький, я думаю, получился. Ну ладно, а на этом мы уже и закончим. Мы сегодня играли в Майнкрафт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Вы были на канале НГ. Всем пока!